приветствую вас уважаемые коллеги значит сегодня состоялась встреча о которой я писал во вчерашнем посту ну что могу сказать те крики которые раздавались ай-яй-яй-яй через две недели вебинар все пропало и страхи которые были в основе своей конечно ну скажем так 30 30 на 30 Процентов 30 это вообще просто точка зрения, какой-то миф, который человек себе создал. 30% да, есть реальные вещи, которые нужно подправить, подчистить, улучшить качество публичного общения. Но в основе своей, знаете, классический, вот, как нас учат в инфобизнесе, люди приходят с одними проблемами, болями, а разбираемся в другом. И вот была такая одна из болей, это часто боюсь сбиваться с темы, уходить и так далее, да, перескакивать. Тут есть определенное количество четких алгоритмов решений. И да, это вроде бы как, как попадает в публичное выступление не попадает. На самом деле попадает на 100%. Вопрос в чем? Когда начали делать диагностику, то выяснилось, что на самом деле этот страх, страх вообще публичного выступления, и в частности, вот как я там буду выглядеть, выглядеть сбиваться, выяснилось, что отсутствует четкая, как мы назвали, квадрокоптер, структура мероприятия, вебинара. И там сложный продукт, действительно, потому что невозможно взять одно что-то, разобрать, и все будет понятно. Потому что нужно, поговорив об одном продукте, затронуть кусочек отсюда кусочек отсюда потом вернуться сюда и вот так вот по кругу бродить и конечно тут любой запутается и мы составили прямо некий алгоритм схему каким образом человек будет двигаться по своему вебинару и это еще плюс к тому что когда у него это будет некая такая схема дорожная карта то и показав ее участникам и они будут понимать вообще как они двигаются куда и есть некая целостная картинка Могу сказать в любом случае, что да, наметили огромное количество точек, там я написал, не буду сейчас повторяться. Есть результаты, конечно же, затронули вопросы. И как, как готовиться к самому, как подготовить тело, как подготовить голос, как убрать ненужные привычки, трансформировать их в нужный навык. И что очень важно Я постоянно пытаюсь об этом донести мысль Друзья мои Очень важно автоматизировать многие вещи Потому что когда мы выходим на мероприятие Думать еще о кнопочках О том, о семе, о пятом, десятом Мозг взорвется Поэтому огромное количество вещей Нужно перевести просто в элементарный навык Когда ты об этом на автомате Пом-пом-пом, включил, выключил, перевел, сделал Не думать о том, что сказал, куда посмотрел Все, сиди Стой Вещай Доноси свою мысль, и все будет в порядке. Более подробно читайте в текстовом варианте. С вами был Желтый Мужик. Всего хорошего. Энергии вам и желаний, и, конечно же, солнечных продаж. Всего хорошего. Пока.